Всем привет и добро пожаловать на канал Эми Стар. И сегодня в рубрике Безумная красота мы будем тестировать одну супер интересную новинку в индустрии Beauty волос. Так, я нашла вот такую вот чудесную новиночку, сейчас вам покажу. Это шоты для волос. Да-да, я знаю, вы слышите первый раз о шотах для волос, ровно так же, как и я до вчерашнего ведь. Это Великобританская фирма, да, ее можно, в принципе, найти и купить на eBay и Амазоне. Я уже специально проверила для вас, потому что я купила просто в магазине. Цены на эту косметику довольно бюджетные, да, поэтому я пробую эту фирму вообще первый раз, и мы посмотрим, что же это такое за шоты, да, и что не даю. В принципе, именно вот эти шоты... Они думаны для блондинок, потому что они такие фиолетовые, то есть они нейтрализуют желтизну. Они нейтрализуют желтизну и заявлены якобы как эти шоты, действуют как масло. То есть мы моем наши волосы шампунем, промачиваем полотенчиком, да... И потом разбавляем вот эту бутылочку один к одному. Да, и наносим на волосы. Держим это 5 минут как маска, потом споласкиваем водой. Бальзам не наносим. Так написано на коробочке. Эти шоты содержат кератин, то есть волосы должны быть мягкие, блестящие, шелковистые. И также должна нейтрализоваться желтизна, быть более такой холодный эффект. Итак. Я пойду мыть голову, шампунем, и скоро вернусь к вам. Итак, я вернулась к вам, помыла я голову. Теперь будем делать то, что написано в инструкции. Просушиваем волосы полотенчиком вот, Бережно, аккуратненько. Не делайте так, как я. Вот, просушили мы волосы полотенцем, теперь немножко их расчесываем вот так вот, да? вот так вот разберем, да, будем делать наши шоты. Итак, для этого мы будем использовать мисочку, я взяла свою для краски, кисточку, буду смотреть вообще как удобно, я думаю, это просто можно размешать в какой-нибудь керамической, пластмассовой, да, мисочке, и нормально будет. Так, берем один шотик и пытаемся его открыть. А, там такая пробочка достается, да? Выливаем это. Пахнет, кстати, фруктами, как будто бы яблочками. Выливаем. И надо потрогать, посмотреть. Она не липкая, ничего. Чуть-чуть маслянистая. За счет кератина, наверное. Такое, чуть-чуть маслянистая, но не липкая. Совсем не липкая, да? И поскольку раз это заявлено как шотики, то мы будем использовать водичку, наливать из шотницы. А заявлено, что надо теплую водичку, да? Ну и вот примерно так. Кстати, с этого получилось, вон, я смотрю, 50 миллилитров да, жидкости. Сейчас я это размешаю, да. По консистенции вода водой, честно, еще не трогала. Наверное, маслянистая вода водой будет. Как наносить такое тоже непонятно пока что. Да? Одну мы разбавили, да, у нас получилось 50, да? И теперь я не знаю, в общем, как это.. Наносить, потому что жидкость жидкостью, да, как бы по идее можете повливать на волосы, можно так полотенчика постелить, да, потому что я за столом сижу. И вообще можно попробовать начать с концов и туда просто вот так вот окунуть, потому что заявлено, что якобы надо это средство нанести и тогда расчесать волосы. Ну попробую вот так вот немножко пальчики макать, вот, и вот так, ну у корней, да, у корней попробуем вот так якобы. Наносить, да? Ну, в принципе, мне не нравится то, что вот оно такая жидкая. Я почему-то думала, что там такая будет более, как знаете, гелеобразная штука, да? И с водичкой разбавляется, ну, и такая как гель становится, да? А тут получается, что это вот, ну, вот так. Ну, то есть, по идее, да, сейчас мы возьмем вот наверное, вот так, вот аккуратненько, и это попробуем немножечко вылить, Вообще не вижу, что я там делаю. Не, не выдала ничего. Вот, теперь и вылила. А, кстати, да. Да, да, да, наверное, идея больше на выливание, думано. Ну да, вылишь, тогда уже оно прям... А, оно пенится. Вот я вылила, да, и оно чуть-чуть так, чуть-чуть пенится. Да. Вот так, у меня чуть-чуть. Ну, конечно, вот одного шота, вот, вот вы как видите, мне даже на одну сторону маловато, потому что, допустим, вот, не знаю, и она почему-то еще пенится в добавок. Можно было бы подумать, что я плохо вымыла шампунь из головы, поэтому она пенится, но это не так, поверьте уж мне. Я быстренько развожу второй шотик, да, Листочка помешаю. думаю, это можно вот так вот пальцем или миксером. Ладно, ну неудобно. Так, мочу концы, да? Мочу. Вот. Как и Винни Пух в своем мультике с пятачком говорили, входит и выходит. Так, про шарики, про шарики, да? И теперь аккуратно это вообще, чтобы попасть на волосы, а не мимо. Oh, yeah, я профессионал. <laughs> профессионал. Ну и вот куда-то вот сюда вот в эту область наливаю и вот чувствую, как будто у меня там сразу пенка какая-то, да. А на конце как будто бы как не хватает, да. Вот. Но заявлено это как маска, как кондиционер. Вот. И теперь, ну вот я пытаюсь как бальзам, да, вот так вот или масочку вот проработать, назовем это так. Вот. И написано, что надо прочесать это все, да. Ну, знаете, раз уж мы тут делаем, то будем делать третий шотик, да, потому что я вот чувствую, что в середине вот о -о, поломала, П пробочку поломала. Теперь не знаю, как буду открывать. Она <с -проб> если серьезно, сейчас попробую как-то это вообще вскрыть. Да, о, идет, идет. Так, почти открыла. Yeah! Мне хочется это как-то все на концы, да. Конечно, это удобно делать не за столом, а в ванне. Вот помыли вы голову, вот там уже у вас подготовлена мисочка с разведенными шотиками. И вы там вот поливаете, стараетесь попадать на волосы, а не на, на пол, да. А тут за столом, конечно, не совсем удобно. Вот, я их сейчас вот засуну смотрите, в мисочку. Вот. В надежде, что это впитается, нет, не впитывается. Может уже за много, не знаю. Да. В общем, буду я сейчас вся тут мокрая в этой маске. Но зато мы попробуем. Так, ну а что тогда -то мне с этим делать? Короче, вот, вот, вот, вот так я вылью на концы. И, когда выливаешь, оно сразу вот остается. Оно вот так вот пенится. Вон, вот смотрите, у меня пена, натуральная пена, Видите? Но. За счет чего, кстати, пенится? но ну, Потом посмотрю в составе. <с> Интересно, почему оно пенится? Вон, смотрите, натурально вообще воно <с> Вообще жестяк. <с> Больше инструкция там на самом деле два предложения. И вообще ничего не понятно. Может, оно должно <с> пениться, распениться, да? И вот мы сейчас... Вот у меня чуть-чуть еще осталось. Я вот это вот так хоп... И попробуем, да, вот немножко вот подтереть. Видите, у меня пена стекает просто по локтю. А кстати, начала вот сейчас вот так вот пенить. И запахло вот этим, как яблоки, не знаю что. Так, ну суть такая. Мы нанесли, и будем действовать мы по инструкции. Попробуем это все про Вот, да, это надо вспенить. Потому что до этого я чувствовала, что оно такое, ну, как будто никакое. Просто водички поняла. А сейчас я чувствую, что они вот мягчи, когда спенишь. Но все равно, честно, не чувствую там, что обработано что-то там прям кератином. Ну, увидим эффект, да? Вот, ну, в общем, прочесываем. Вот, я это все чудесненько прочесала. И теперь нам с вами осталось ждать заявленные от 3 до 5 минут. Ждем. Так, ну пока можем выпить кофе и поговорить за жизнь, например. Я же вспомнила, что у меня, оказывается, заколочка есть рядом. Хотя, в принципе, я и так уже вся мокрая. Красота, неописуемый сил. Безумная красота. Итак, прошло у нас 5 минут. Сейчас я пойду это все чудо сполосну водичкой. Ну, как обычный бальзам. И вернусь к вам. И тогда продолжим. В общем, это трэш. Пошла я, смыла это просто водичкой. Долго-долго споласкивала, все ждала. Когда же будет вот такой эффект, знаете, когда волосы струятся от бальзама. Я споласкивала, я чувствую, что мои волосы просто вот спутаны, как будто бы никакого, ну, там, бальзама, никакого там маска. В общем, я в шоке я привыкла бальзам маска и дает такой струящийся эффект волоски мягкие они у меня все спутанные но для чистоты эксперимента я ничего не использую и сушить мы будем тоже без масла без прочего посмотрим да? но вот сейчас вот я, ну, это, это просто я не знаю как я буду это расчетывать вот потому что мои волосы они пористые в по своей структуре но кондиционирующего эффекта никакого я не наблюдаю да? там было написано не использовать с для волос да? просто сухие такие. Ну, в общем, ну не сухие, но такие, ну, без использования бальзама. Я вообще такой не люблю и отвыкла. Сейчас вот аккуратненько расчешу, посушим, посмотрим, может там какой-то прям эффект сразу появится. Я чуть-чуть посушила, да, и слушайте, я вам скажу, да, эффект есть. Во время сушки чувствуешь, да, волос такой более как уплотненный, да, и он, видите, гладкий, то есть я сушу, он остается ну, гладкий, да, ну, за счет кератина. Я досушу до конца, и тогда мы с вами оценим, какой же результат мы получили благодаря этим шотам. Итак, мои хорошие, досушила я до конца, и что же я могу сказать, как мастер, да? эффект есть, какого-то холодного эффекта я не наблюдаю, но я и не ожидала, потому что там слишком такой этот пигмент прозрачный, но эффект есть, волос чувствуется такой уплотненный, да, но это именно от того, что в составе... Кератин. Волос такой уплотненный, видно, да, он такой вот, сами видите, да. Подойдет больше тем, у кого не длинный волос. То есть мне сложно было. Хотя вот сейчас он такой, ну, чуть-чуть немножко как спутывается, да, Ну, я тут сзади немножко не досушила. Он как-то такой спутывается, мне хочется какого-то масла или чего-то такого для более такой, ну. Легкость и воздушность. Он как будто немножко утяжелился, хотя это мне нравится. Да. Подойдет кому? Подойдет тому, у кого длина, но ну, не длиннее так. Да? Потому что сложно, да. И очень шикарно подойдет тем, у кого тонкий волос. Я думаю, при тонком волосе будет классненько очень это все. Смотреться, да, при густых, длинных волосах не очень сложно, да, не хватает какого-то бальзамчика или как масочки, ну, не хватает, я чувствую. У кого не длинный волос, да, там, какие-нибудь корешка, да, очень даже можно использовать, потому что чувствуется такой, как то вот, да, такой, как эффект от кератина, да, такой уплотненности такой волос. Давайте оценивать в 10 звезд, да, я бы оценила в шестерочку. Можно. Если это видео было для вас информативно и полезно, а также вы весело и хорошо провели со мной время, ставьте лайки. Если же это видео вам не понравилось и было совершенно вам неинтересно и не информативно, ставьте дизлайки. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!